Глаза, как зеркало души, В них можно светом искупаться, В них можно сердцем утонуть, А можно счастьем заряжаться. Они раскроют нам наш мир, Столь удивительно прекрасной И страсти, что горят вокруг, Наполнят взгляд небезучастный. Мой друг, наш мир, порой жесток, Но в нем по жизни уживались Любовь и свет души глоток. И сердце боль, где мы расстались. Как нам хотелось бы иметь Ту безграничную харизму, Где можно взглядом свет зажечь И теплоту дарить всей жизнью. Ты посмотри в глаза дитя, В них глубина недостижима, В них собран мир, где ты и я. Лишь в них любовь несокрушима, В них нет той темной стороны, Что нас тревожит ежечасно, В них нет ненужной мишуры, в них только Бог, где утро ясно, Глаза, как зеркало души, И слезы льются, не напрасно, Как искупление они за боль души. Что не подвластно за суетой бегущих дней, Мы часто видим отражение не красоты, а ты. И ищем вновь Творца видения. Мы так порою заняты такими нужными делами, Что не находим для себя мы тех минут, где Бог лишь с нами. Но нам прощается всегда та недосказанность и скупость, и мы идем себя коря, что подались на эту глупость. Нас каждый день мешают с грязью, и каждый день творят нам зло. Те, господа, что позабыли по жизни Божие лицо. Но будет день, и солнце выйдет, и лед растает на душе, или к Творца заря увидит, и нечисть, сгинет на земле.